Вот такие вот прекрасные горы у нас сделали вот тут вот. Здрасте. Ваше впечатление? Просто офигенно, вот так вот. Труба хорошая, да. у тебя все равно бы из жопы вылетает.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 Девочка-кокетка, стрелять от а цветка. <свистит> <свистит> малая.